Для того, чтобы написать сообщение одному или нескольким людям, перейдите в раздел «Чат», нажмите «Новый чат», здесь у вас появится строчка «Новый чат», в котором вы можете добавлять несколько пользователей в разделе, кому вы вводите электронную почту или фамилия имя, отчество сотрудника. Если вам необходимо для этой беседы создать название, справа нажмите стрелочку вниз и обзовите эту группу или беседу. В нижней части окна видите какое-то сообщение. Здесь вы можете добавить какой-нибудь смайлик. Как-нибудь выделять сообщение. И нажимаем отправить. В этом окне будут отображаться все уведомления и действия всех участников беседы. Также у сообщения есть статусы. Статус отправлен. Если собеседники прочитают ваше сообщение, то здесь появится такой глазик. Также можно отправлять реакции на сообщение, то есть мы видим, что Светлана Катаева отреагировала на мое сообщение. В этом чате можно отправлять также файлы. Мы нажимаем на скрепочку, здесь у нас Будет выбор, либо мы отправляем файл, который находится у нас на компьютере, или файл, который находится у нас на OneDrive в облаке. Так, я выберу рабочий стол и прикрепим заново. Так, вы видите, что вы можете потом э, выставлять разрешение, то есть кто может э, просматривать этот файл. Нажимайте «Отправить». И вот статус «Отправлено» говорит о том, что файл успешно загружен. Также сообщения в Microsoft Teams можно изменять, а также отвечать э, на них. То есть, если я отвечу на сообщение, то у меня будет отображаться предыдущее сообщение и мой ответ. Также в беседу можно через вкладку «Файлы» добавлять какие-либо документы. Из этого же окна можно звонить всем участникам беседы, звонить по видеосвязи или по аудио. Если вам нужно добавить какого-либо участника в эту же существующую беседу, нажимаете «Добавить участника». Эта стрелочка нам говорит о том, что мы можем эту беседу открыть в новом окне, то есть оно будет как дополнительным Мы можем ее передвигать, двигать вне зависимости от того, где у нас открыто окно а, Teams. -а. <coughs> так, редактирование. То есть мы можем изменять название беседы. Здесь мы можем добавлять а, любые файлы. Не файлы, а приложения. То есть видео Excel, PDF. Так, вот здесь будет лента со всеми сообщениями с нашими беседами напротив каждой беседы есть дополнительные параметры мы можем пометить как непрочительно закрепить какую-либо беседу отключить уведомление либо вообще скрыть этот чат уведомлять когда контакт появится в сети то есть например если я сейчас Захочу написать Василию Владимировичу, но он сейчас не в сети. Я могу нажать уведомлять, когда контакт появится в сети, и мне Microsoft Teams пришлет уведомление, когда Василий Маринский появится в Тимсе.